Итак, суд назначил вам штраф за участие в акции протеста. Например, 20 тысяч рублей. Такое бывает. Деньги вы нашли. Какой следующий шаг? Первым делом, когда настанет время платить, проверьте, где вы находитесь. Возможно, вы сидите в спецприемнике за другую акцию протеста. Тогда заплатить пока не получится. Когда выйдете, позвоните судебному приставу и договоритесь, как передадите деньги. Если, конечно, пристав возьмет трубку. Ну хорошо, тогда просто идите к приставу и заплатите необходимую сумму. Если, конечно, пристав не потерял ваше дело. Что ж, раз просто заплатить приставу нельзя, попробуйте безналичный вариант. Заходите в свой мобильный банк и вводите реквизиты из постановления суда. Правда, там требуется заплатить комиссию 200 рублей. Неохота? Всегда можно заплатить по реквизитам в Сбербанке. Но там требуется комиссия 600 рублей. Наверное, лучше все-таки через мобильный банк. В принципе, это все. Если, конечно, в постановлении ничего не напутали с реквизитами. Хорошо, покажите постановление судебному приставу, он найдет информацию в базе данных и продиктует вам правильные реквизиты. Если, конечно, в базе тоже ничего не потерялось. Но ничего страшного. Пристав заново введет информацию о вас в базу, и тогда вы, наконец, сможете заплатить 20 тысяч рублей, что так давно пытались сделать. Так давно, что уже набежали заметные пени. Теперь в мобильном приложении комиссии станет больше. И нет, выплатить штраф наличными вам все-таки не дадут. Только на банковский счет. И да, еще судебные приставы будут автоматически списывать деньги с вашего счета. Потому что дело у приставов теперь есть, а денег еще нет. В таком положении вы пробудете еще дней 10. Зато потом вы снова полностью свободный человек. Ну, до тех пор, пока на вас новое дело не завели. Назначая штраф, власть надеется запугать протестующего и отвадить его от участия в будущих акциях. Серьезный штраф за митинг может стать серьезным ударом для одного человека, а значит важно не оставить человека одного. У активиста Дмитрия Калинычева, на чьей истории основан этот ролик, сейчас истекает срок оплаты очередного штрафа, на этот раз на 150 тысяч рублей. Если вы можете помочь, переведите любую сумму на этот счет.